Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала, с вами заново я, Серия Кролик. Ну вот, пришел с работы, обед, ну, 14 часов с копейками. Смотрите, что мои делают. Чистят горох. Заготовка на зиму. Я его сейчас съем. Молодцы, чистите дальше, чистите. Молодцы. Вам еще много? Еще? Все? Все? Все? А -да. То есть из этой кучки получилась столько? что ли? А кучка еще вот. А, -а, -а. красота. Да. Все, давайте? Рано. Это мне. Это мне. Это мне Кто любит. Это, меня. это, меня. Кто это, любит это как это гарнирчик. Ну два литра, почти четыре баночки, может даже больше. Вот свой домашний горох. У кого какие советы есть по приготовлению данного блюда, блюдо или сохранения пишите. Да, самого Да. Так, сейчас там кушать будем. Я буду. Мусор. Еще вот здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь. Не а убираться надо. Вот так у нас приготовь на зиму. А наша все это сажает. Пробу. Мы а, ну как пробуем. А ну мы как проба? Очень сладенький, вкусненький. Так, ночью ты спишь на улице. А -а -а. Да. Что это? Войну тут я не переживу, ночную Ну вот остатки. Гороха сейчас занесем мы свинкам. Сейчас как раз и проверим. Все живы и здоровы. И как они будут его кушать? Смотрю, тут уже горох не нее был, наверное. Сып да, берегим. Траву, траву. Траву. Тебе. Ну тебе давай, мальчик, еще Что-то они как-то не очень хотят горох Ну ничего не знаю, я взяла на фрукты. Дайте его. Надо Наша корыца. Ем так. Корыца вон, она поднялась. Ну, она не так делает. Что не вкусно? А -а -а. Хозяйка так старалась для вас. Не сыпь ему, все равно сыпь ей. Или ей. На. Молодец. Пошли посмотрим, как это. Покажем, точнее, как мы сделали для этого. Для курок, чтобы не ходить и не лазить. А, вот Ульяна уже пошла. Ну да. Они они... Как руки любят, и ноги? Ручные? Ручные а вообще. Ну что, красавка? Ой, красавка, как они мне нравятся, а? там уже сделали для них отверстие. Дырочку. Да. Ну иди посмотри, покажи, как как она работает. Можно так показать? Я боюсь, что он парня. Не бойся. То есть вы вот здесь вот, чтобы туда нам не заходить. Ать. Опустили. Повесили. И все. Там же в том загоне такая же самая ситуация. Веревочку дернули, поднялась, но проблем никаких. Глашее, галашея вот такие интересные. Либо, такие, Либо Тереший, Ну зашел. а здесь уже молодняк. Молодняк еще очень маленький. Ну, а утром вынесли он уже. Вот на там. Ездить, всего лишь 10 штучек. Обратно. Так, у басики надо в воду менять, походу, да? Да, грязная, все. Да. Будем да. пускать и ты будешь мыть в бафель? Ну, тепло да. как раз, нормально. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Картофель там цветет или доцветает. Ты? Там кролиха делает гнездо или нет белая. Э, да. Делает. Сейчас Но ходим посмотрим. Пуха не рвало утром, по крайней мере. не было, да? Нет. Просто была соломка. Вестечка так себе погребала там Все, солома здесь, рулон уже закончился. Нужно. Вести еще. Приехал, привез и поехал еще за новой партией. Так, ну да, здесь две девочки мы отсадили. Одну сукрульную сделали уже черненькая. Вторая на откорме еще пока. Да, а, там была ломка. Ну, замечательно. Мама не сходится. Потихоньку не смешан. Все, здесь вот Нет, такое университет. Акрол стоит на тридцатого числа. Чиш, чишки. Ну, это неделя вот. Ну да. Двадцать девятого мы поедем на свадьбу. У сестры свадьба. Поедем. Сеструха, жди нас, как... дожди. Да, Скоро явимся Да. Так что <с> не знаю, кто тридцатого будет смотреть, но ну, я думаю, кто-нибудь посмотрит. Откройте здесь, давай посмотрим. Вот любопытики. А, а чего вот это... а, Лапки еще больше серенькими стали у этих. Так что, за один день, что ли? Ой, ну так прикольно, а. За один день стали серенькими. Их нужно Ой, забирать у мамки. Посмотри, уже кони какие. Ну да, она да. уже нервничает, что они уже ага. большие, они на маме. 10 числа родились. Сегодня у -у -у. какого у, -у, у нас уже 26-го? 26 да. Ну, 46 дней ее просто-то. Ну, забирать Модичка обязательно. Есть, ну, здесь сидят. Не сказать, что здесь жарко, здесь прохладненько да такое. хорошо, более. просто они отдыхают, поели, попили, у -у -у. что им делать. Вот он, кроличья жизнь. Поел, попил, да спи поза Ну да. <смех> это еще тоже надо кроме сидеть, девочка, потому что нужно время. Все, друзья, не будем затягивать. Всем счастья, здоровья, семейного благополучия. мирное мирного надо А то некоторые люди начинают говорить, что ой-ой-ой. Не, ой, не, говоришь, да, не говорите такие слова. Мы, Мы всегда, всегда говорим. Ну, может, иногда и да. забываем. Ну, не забываем. Я не забываю просто, то ребенок, много сказать, и ребенок и... заплатит, да. то еще что-то. Ну, вот так. Небольшие помехи бывают. Ну да. Все, всем пока, друзья. Всем счастья, здоровья и благополучия. Пойдем обедать. Я пойду обедать. А, а мы с тобой за компанией. Ну да, сидели дома и не могли покушать. Это к нам некогда тоже. А, да. Я, я понял, пока не прошел, не помог. А, да. Все, всем пока, друзья.